Добрый день! Я Наталья Некрасова, со автор сайта Изба Вязания. Сегодня я представляю наше новое изделие, посвященное году овцы. Но, конечно, эта технология может быть примена для создания игрушки к любому Новому году. В уроке я не только очень подробно рассказываю о тонкостях вязания мордочки, но и показываю вязание варежки. То есть, это и технология создания объемного вязаного барельефа и вязания простой варежки с меховой отделкой. А ведь даже при простом вязании меха на машине возникает масса вопросов. Обо всех тонкостях вязания пушистых пряжи на машинке я подробно рассказываю в этом уроке. Но самое интересное это объемная мордочка. Мы первыми предлагаем связать мордочку зверюшки не цветной нитью, как это делают ноги, а смоделировать фактурное изображение. Вывязывание века ротика на трикотаже так еще никто не делал. Применение кукольных глаз также никто не практикует, потому что обычно делают вышивку черной ниткой. Но такую овечку точно заметят всем, особенно дети. И для взрослых в качестве подарка такая фактурная мордочка на рукавичках, носочках, шапочке и даже свитере станут оригинальным подарком. Для малышей можно сделать модификацию варежки не только с губками, но и с полноценным бутом-кармашком, куда можно что-нибудь положить, например, покормить овечку конфеткой. В общем, несмотря на новогоднюю тематику, все как в обычном уроке. Обязательный подробный рассказ о том, как нарисовать, как рассчитать рукавичку, как связать, как сделать подгиб, как красиво сшить. И как в итоге получить веселую овечку-варюшку в качестве оригинального новогоднего подарка. Если вам понравилось, нажмите «Нравится». Заходите на сайт «Избавить от а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Ваша Наталья Некрасова.